О, ты проснулся. Я уже думал, тебя хоронить пора. Так, стоп, давайте начнем сначала. Всем привет, с вами снова я, миссирокэт. Сегодня я должен встретиться лицом к лицу с опаснейшими мутантами этого города. А также должен рано или поздно найти своего лучшего друга, с которым мы тесно общались до начала войны. Поскольку он парень сельский. Он выбрал для проживания село. За неделю до удара он решил покинуть село в более безопасную зону. Он решил покинуть свой дом на машине, но кругом стали блокпосты и его не пропустили. Развернувшись, он поехал домой, где сел на электричку. С пересадками он доехал до ближайшего города. Остановился ночью в ближайшем отеле. На следующий день его рейс отменили из-за военного положения. Жора, моя последняя надежда найти моего друга. Как хорошо, что Минник не доверял этого здания. Выйти на поверхность. Какой хоронить? Рано мне помирать. Ладно, собирайся. Мельник в церковь поехал. Шутник, блять. Да ладно, меня Жориком звать, можно просто Жора. Ладно, пошли. Так, смотри, сейчас будем проходить внутренний пост, так что будет наготово. Пропуск есть? Пропущу. Конечно, вот. Мужики, готовы. готовность. Так, Рус, доставай оружие. Ну что, удачи могу пошивать. <свят> До встречи. Так, Рус, обыщи ту комнату. Окей, сейчас обещу. Я патрики нашел Молочага, поднимайся. Радиация есть. Норма немного превышает. О, жмур. Чем уж полезен этот труп? Эти люди себя называют сталкерами. Так, я пошел здесь осмотрюсь. здесь Так, здесь вроде ничего нет. Так, а что тут у нас? Опа, а здесь у нас лестница. Рус, иди сюда. Так можешь помочь? Да, конечно, могу помочь. О, смотри, он выйти к нам. Так, и что? Сообщи фюлеру, чтоб тот устроит им засаду. Я вас понимаю. Без глупостей. Какая глупость? Я давать вам плятно. Так что этих солдат? Они каждый день на поверхность лезут. Они в метро всякие ненечтяки переносят с поверхности. Понятно. Ох, ё. Так, стой. Ты слепыши. Они могут этими щупальцами тебя разорвать в клочья. Если ты их не тронешь, он тебе не тронет. Самое главное, не шуми. А теперь побежали. Давай открывай быстрее, пока они за нами не пошли. Ну же, давай открывай. Ух, ну вроде оторвались. Так, посмотри здесь. А я пока поищу выход. Ладно, иди. Так, а тут у нас что за стойкой? Опа, что тут у нас? Что там? Фильтр вроде бы. Так, сейчас посмотрим. Да, это бред. И реальный фильтр? Ох, с кайфом пригодится. Так, тут вроде тоже ничего нет. Ладно, выберусь отсюда. Так, где -то... О, Шорик, что ты тут делаешь? Думаю, как попасть в то здание. Может, через верх? Я видел, когда мы бежали, что здание много разрушено. Ну пошли. Жора, можешь подойти? Ну что там у тебя? Я там в проходе видел дверь, которая вас уже наведет на выход. О, молодец. Я думал, зря тебе напарники взял. остались. Ха, реально остались компы. Я уж думал, мародёры все спидели. Ну чё, дальше проходим. А вон наша станция Ладно, пошли. Давай, открывай быстрее. Ох, молодец Ох, ёп. Капец, стену разнесло. Ох, ёп. Так, замри. Что такое? Тут один из мутантов. Да он, похоже, спит. А теперь представь, что ты пиздец, маленькая мышка. Иди, сука, сюда, на цыпочку. Твою мать, что ты сделал? Черт, валим. Черт, быстрее валим отсюда. Во. Ну чё ты там застрял? Смотри, они вышли. Да, я пишу, босс. Продолжать слежку, а я пойти спросить, как за сада. Вас Воспорил, шеф. Продолжаешь слежку. Если что-то будет замечено подозрительное, я вам обязательно сообщу. Ну что, попались колупчики. Скоро вам, пиздец. Да что за непруха? будто самосмерть косой нас преследует. Ладно, поищи быстро тут что-нибудь. Вас понял, товарищ, Шеф. Так, что тут у нас? А здесь ничего нету? Шору тут че нету? Тогда идем дальше. Ну ч ⁇ погнали? заходи что здесь раньше было это раньше магазин был двери закроешь а Дай. где тут выход выход тут один через окно я пойду осмотрюсь ну что побежали в залазу Давай подсажу. Спасибо. Черт, заживело. Закрыто на проводу. Наконец открылась. Я уже думал, придется тебя вызывать. Так, спускайся, я с тобой. Да, чистенько тут. Конечно, по соседству база Рейха. Ладно, гость сделаем привал, чутко отдохнем и нападем.